Не случайно прозвучал Квин. Только что Евгений сказал, что мы ходили, смотрели этот фильм. И я много смотрю западных фильмов, российских фильмов. Э, учусь э, на примерах живых людей, на историях людей. В моей жизни очень много было учителей, поверьте мне. К сожалению, многие меня учили, как не надо делать. Именно поэтому родился наш проект Потому что понимали, что если ты упираешься в потолок, если над тобой есть ограничители в виде хозяев, в виде каких-то, не знаю, предрассудков и так далее, то ты не достигнешь того, что нужно. Именно наш проект, он освобождает вас от всего. Вы здесь хозяева, дорогие друзья. К сожалению, я сегодня не смогу всех отметить. Но только в зале у нас более 600 человек, представляете? Вы приготовили зал на 500, там, по-моему, да, было? Ну и представьте, сколько мы стулья потом носили. И вот, знаете, во многих западных фильмах, российских фильмах, есть хорошие примеры, которые можно просто брать, брать и по этим кадрам, по этим отрывкам учиться, как вести бизнес или как что-то делать. Давайте про тоже Квин поговорим. Там был хороший пример, когда Фредди Меркьюри пришел в группу сначала, и понимал, что он пока еще никто из себя, ребята уже грамотные были, и они вместе делали э, какие-то вещи. Я познакомился с этой группой еще в 73 году, когда у них вышел буквально второй альбом. Вот. Потом был у них «Шихат и Тек, третий альбом, где «Килла Квинн» стала там, символом, и это хит был, хит всех хитов. Вот. Ну и конечно я всю историю знаю, буквально каждая пластинка, для меня это было в радость, я все это видел, слышал. А когда посмотрел фильм я даже не подумал, думал, что настолько вот глубоко э, внутренние противоречия были в группе, очень глубокие. Давайте я расскажу пример, и это в жизни нашей встречается очень часто. Встречали ли вы людей в нашей компании или в других, у которых вдруг ни с того ни с сего вырастает корона на голове? Что такое корона на голове? Это один из смертных грегов гордыня. Вот замечаете, что мы стараемся сразу эту коробу внутри нашей компании сбивать. И у нас даже наше руководство, вот сейчас сидит на первом ряду, казалось бы, на первом ряду, да, все руководство компании. Но это простые люди, к которым можно всегда подойти, и поговорить, фотографироваться. И они не фыркают вроде бы, да? Не замечали? Вот, и очень хороший пример, Пример был в этом фильме «Богемская рапсодия», когда Фредди Меркурий зазвездился. И в один прекрасный момент он говорит, «Ребята, вы никто, я звезда, и поэтому я без вас обойдусь, и пойду, мне предложили два сольника выпустить». И бросил группу и ушел на два года. Как он мучился все эти два года. И потом, когда он все понял, что он ошибся, потому что у него была команда единомышленников, команда, где каждый привносил свою лепту в группу Квин, или именно в команде рождались супер-хиты. И каждый из них долю вносил в такую, что вот просто, знаете, я как музыкант знаю, приходит, приглашаем ну, приглашаю, например, какого-то сессионного музыканта, например, саксофониста, и он такую фишку ставит, что я просто в шоке, весь в мурашках, и понимаю, насколько круто он сделал, или какой-то там, что-то посоветует сделать, и рождается хит. И когда он работал с приглашенными музыкантами, Которые, знаете, высказывание суперское было. Это хорошие музыканты. Но беда их в том, что как я им скажу, так они и играют. Они ничего нового мне не принесли. Я не смог развиваться. И у него вместо двух альбомов сольных, он еле-еле вымучил один. И он не стал хитом, я до хита там так и не было. И он на полусогнутых, на коленях пришел к ребятам назад, говорит, ребята, простите меня. Вы моя семья, вы моя команда. Он понял, осознал. И после этого еще больше хитов родилось в этой городе. Помните, дорогие друзья, что наш клуб ⁇ одна семья, одна команда. Вот это звездная болезнь мы будем выжигать каленым железом. Реально. Теперь следующее. Я много раз слышал... Когда кто-то говорит, это ваша, ваша компания, я так сразу понимаю для себя, у меня везде галочки стоят, я много общаюсь с людьми, и сразу не наши люди. Если он говорит, ваша компания, то это не наш человек, он не понимает, что он часть компании, что это его компания. Кто понимает, что это моя компания, поднимите руку. Супер. Не все подняли. Дорогие друзья, а теперь главный вопрос. Я так понимаю, что здесь есть приглашенные, которые еще не партнеры клуба, а еще изучают. Есть такие люди в зале? Поднимите руку. Смелее только, только смелее. Конечно. А новички, которые только еще сомневаются и только начали работать, поднимите руку. Работать начали, но только еще... Ага, сомневаетесь. Ну, не так много. Что-то у меня фонит, как-то немножко. Потише надо сделать звук. Потише, да. Вот-вот-вот, фон ушел. Хорошо. Почему некоторые люди не принимают решение работать в, нашей, в нашем бизнесе, в нашей системе? Только потому, что не разобрались. Почему человек не регистрируется не становится частью нашей системы? Только потому, что не разобрались. Невозможно не стать частью нашей системы, если человек разобрался. Невозможно. Поэтому, если кто-то мне говорит нет и он мне нужен, этот человек, я понимаю его качество и он нужен в моей команде. я понимаю только единственное, не сейчас. Ты будешь у нас. Все знаете мою историю, когда я позвонил первым десяти своим партнерам. Двое из них сказали «да, будем работать», восемь сказали «нет». Все восемь в нашей компании. Потому что я знал, что они нужны, и я знал, что они будут счастливы от нашей дружбы. Но первые два, они находятся в нашем зале. Это Инна Ворон. Внимание! Она жила в то Кемерова. в Кемерово. Я в Барнауле, это 450 километров. Вторая это светология. Сет, покажись, Вы, Выгляди сюда, выгляни, я. за собой сидишь. Ну, наша сделает, чтобы тебя это наша сделаем. Это Барнаул. Смотрите, э, большинство людей не зарабатывает, потому что либо не разобрались, не поняли, либо не получили первого результата. Мы сразу договорились о том, что первый результат у вас будет, я буду вам помогать. Я лично сам проводил 2-3 дня в, Кем... в Барнауле на машину и за 450 километров в Кемерово работаю с Инной Вороновой. Потом возвращаюсь в ГЕП опять. И так у меня происходило на протяжении нескольких месяцев, пока люди не заработали свои первые миллионы. Только потом я подключил следующего. А следующая у нас была Тамара Федюкова, поднимись Тамара Николаевна. Я знал, что Тамара Николаевна у нас суперлидер, супер, -лидер, супер э, профессионал, человек, за которым идут огромное количество людей. Она умеет работать, качественно умеет работать. И задача была сделать, чтобы Тамара Николаевна получила свои первые миллионов, И она это сделала, и мы это сделали очень быстро. Сейчас у вот Тамара Николаевны ком команда, ну, уже десятки тысяч человек. Как можно за 4 че, года создать компанию, создать команду, создать группу? Свою сеть в 20 ну даже в тысячу человек, а уж не говоря про 5, 10, 20 тысяч человек. Только при одном условии. Если компания создала продукт, который нужен всем и его легко продвигать. У нас такой продукт, где целевая аудитория это практически каждая семья. Этого нет ни у одной компании в мире вообще. Поэтому, когда я встречаюсь с какими-то сетевиками, а в этот раз у нас была огромная работа в Германии, там создался уже мощнейший совет лидеров, лидеров Европы, настоящий. Поднимите, пожалуйста, все немцы, встаньте, пожалуйста, и обернитесь к залу. Спасибо, спасибо. Каждый из них имеет огромный стаж, о каждом из них целые легенды ходят, о каждом из них. Когда кому-то мы ехали навстречу, люди даже боялись позвонить этим партнерам, потому что говорили, если вот он или если она подключится, весь мир будет наш, это точно. С придыханием рассказывали, вдруг они, вдруг они откажутся, не дай бог, если они вот не, не будут в нашей системе. А почему легко принимали решения люди и стали частью нашей системы? Ну, во-первых, огромные опыты понимали, что нигде медом не намазано, везде надо пахать, так ведь? Очень много обмана и очень много э, обещаний, которые не выполняются. После этого очень много красиво упакованного контента, а когда человек начинает работать, понимает, что его надули. Или в дальнейшем что-то происходит не так, и приходится менять компанию. Любой переход из компании в компанию – это потери. Потери своего авторитета, потери людей, потери в деньгах. И самое главное, очень сильный удар по психологии. Происходит выгорание психологическое. Я встречал огромное количество сетевиков, которые говорили, «Нет, только не это, только не сетевой маркетинг». Почему? Там так классно. Правильно? Почему? Вот новички сейчас пришли и изучают. Я ведь традиционный э, бизнесмен, я вообще врач по профессии, потом бизнесом занимался многое время. Я думал, что круче самостоятельного бизнеса ничего нет. Но когда произошел кризис в девяносто восьмом году, и у меня ничего не оставалось, и мне предложили последнее, что у меня осталось, пойти в сетевой маркетинг, при этом занимался уже 5 лет этим делом, я всегда считал, что это так, машинная возня, ну и себе на побрякушке, там, на бижутерию зарабатываешь, на косметику, ну и хорошо, замечательно, а я такой крутой. И вдруг у меня кризис. И понимаете, мои первые шаги в этой индустрии были очень тяжелые. У кого не сразу получалось, поднимите руку в сетевом бизнесе, Помните, моя история, первые шаги, полгода ни одной сделки. Внимание, полгода ни одной сделки. И единственное, почему я не ушел, как вы кто скажет, почему я не ушел, не бросил? Но трудно отгадать, я не умею уходить побежденным, побитым. Я этого просто терпеть не могу. Я должен был себе, прежде всего, доказать, что я... Если рядом со мной зарабатывают обыкновенные женщины, да, считал, что мужчина, который знает бизнес, должен этим овладеть. И просто нужно было себе доказать, это первое. И второе, я, я должен был еще семью кормить в это время, потому что уже тяжело был кризис. Ну и вы знаете, как только я понял свои ошибки, свои ошибки. Я понял, что первое, если рядом со мной зарабатывают, значит все хорошо в системе. Проблема не в системе, не в людях, не с кем я встречаюсь. Проблема во мне. Я еще не привык, не адаптировался, не научился. Все. Поэтому новички, партнеры, помните, когда вы приходите сюда, это бизнес, это профессия. Здесь должны быть знания, умения, навыки, которые приходят не сразу, не вот так вот. В цирке бываете? Я смотрю на циркачей, смотрю жонглер, жонглируют шарами. Я тремя еще могу жонглировать, четыре уже не получается. А он еще и стоит на катушке, как эквилибрист, еще и качается, а у него 15 шаров летает. А у него еще 15 шаров летает. Так ведь, да? И кажется легко. Кажется, любой из вас сможет. Как вы думаете, если возьметесь за эти шары, у вас получится что-нибудь? Но если вы будете заниматься, как этот э -э циркач, лет 5, у вас точно получится. Поэтому, дорогие друзья, помните, что все, чем мы занимаемся, это профессия, которой нужно адаптироваться, научиться. Но очень хорошо, вот Евгений сейчас показал, что наш сайт, наш клуб – это самый лучший спонсор, это самый лучший учитель, это самая лучшая система, в которой, в которой можно научиться всему, главное знать, где найти и что изучать. На сайте есть все, плюс мы проводим вот такие мероприятия, плюс выезжаю в Пахру, плюс у нас много региональных мероприятий, огромное количество офисов, вы можете получить все, что угодно. Именно поэтому у нас системная работа позволяет заработать каждому из вас. Еще следующее, дорогие друзья. За эти 20 лет сетевого бизнеса я встречаюсь с огромным количеством сетевиков. И когда они говорят, у нас самый крутой маркетинг-план, я говорю, покажите начинает показывать, я говорю, теперь покажи свой чек, свой кабинет или свой чек. Ой, да я там не могу, ой, да у меня это коммерческая тайна, ой, да т.д. То есть семь верст до небес. А у нас секретов нет. Я всегда показываю свою административную панель, свой личный кабинет, кабинеты любого из вас могу показать. У нас огромное количество людей зарабатывает в нашей системе, потому что самая прогрессивная система, самая выгодная, самая эффективная, самая быстрая. Я не боюсь этого. Огромное количество людей очень быстро выходит на большой доход. Почему? Потому что мы сами для себя делали эту систему. Все руководство нашей компании находится в, наравне с вами, одинаково в этой системе. Никто из нас не получает никаких привилегий. Ни я, ни Евгений, ни совет лидеров, ни лидеры региональных советов. Мы все на равных. Именно поэтому мы крайне заинтересованы в скорости, в эффективности, в мощи этой всей системы модели. Более того, внимание, маркетинг-план – это часть всей бизнес-системы, это дележка денег. Прежде чем что-то делить, нужно сделать товарооборот. Вот для этого и мы работаем, чтобы инструменты, которые сказал сегодня Евгений, были у каждого из вас, и у вас была очередь на регистрацию, и были тысячные структуры, о чем вам и желаю. Ну-ка, наводить. Сюда. Опа. Мероприятий проходит очень много в нашей стране. Просто очень много. Вот одно из последних — это Сочи. Там у нас разыгрались автомобили, автомобиле подарочный был. У нас все люди были в наших фирменных майках. Как всегда, всегда забирается вот примерно такое количество людей. Тыс собрать тысячный зал для нас вообще не проблема. Вот если мы захотели, чтобы здесь было вообще полностью все забито, и было бы полторы тысячи человек, мы бы это легко сделали. Но мы приглашали в основном тех, кто уже занимается бизнесом, для того, чтобы спланировать дальнейшую работу. Обучение проводится у нас регулярно, у нас целая академия работает по, этому, по, этому, по этой теме. Каждый занимается своим делом. Вот только что на сцене вы видели Юрия Колпакова. Это он предложил Академию Красной Здоровья. Ну мы как-то сначала, ну, опять банки с опять что-то. Но я как врач его прекрасно понимал, потому что. С Своему организму надо помогать. Ну, когда меня спрашивают, как ты так умудряешься, я говорю, давно живу. Понятно, по мне видно, что давно живу, да? Но при этом я занимаюсь еще и спортом. При этом у меня очень жесткий график. Вот как Евгений пере переезжать, я уже не могу летать по 12 часов на самолете в Америку обратно. Когда он полетел в Америку, говорит, поехали вместе, я говорю, я уже нет, не могу, я в Германию тут поближе, за углом. Вот, и мы, мы каждому доверяем вот Одна из тоже сути нашей компании Что если Юрий Колпаков берется за свое дело Он за него отвечает Мы не лезем внутрь И не, не, по мелочи его там не воспитываем не, не, Что-то там не спрашиваем Не контролируем Нам это не надо Он за все отвечает Мы только на уровне совещательном Так вот, Академия мне лично очень, очень сильно помогает Сегодня была реклама Что у нас будет тестирование коктейлей Я уже протестировал Супер, действительно супер и я, я так понимаю, что на обед уже не нужно будет идти, потому что мне полстаканчика хватило. Но, но пользуясь Академией, каждый раз у меня с собой всегда много а, от Академии. Вот Юрий сказал про кардиосоль. Я не думал, что это такой классный продукт, реально. Он мне так говорит, попробуй, потом больше рекламировать. Вообще супер, я просто без него теперь не могу. Во-первых, это как приправа. Во-вторых, само все вкусная, но и очень полезная вещь. И... Только это позволяет мне играть в хоккей и быть на равных с 18 летними Кстати, вот представьте себе, вот представьте себе, насколько сложно. У нас идет сейчас турнир в Сочи, начинается хоккейная лига. Мы по воскресеньям играем. Я планирую свою работу, я неделю занимаюсь. Но при... причем, смотрите, что вы сейчас делаете? Сидите. То есть наша работа в основном сидячая, мы встречаемся с партнерами, но не бегаем же в это время по тренировочному залу где-то и разговор на бегу не проводим. Мы сидим за столом, в кафе, мы проводим школу, опять сидим, мы летим в самолете, опять сидим, переезд из Доркмунда куда-нибудь в Кельн, опять на машине, мы опять сидим, правильно же, да? Проходит неделя, я приезжаю к себе в Сочи и у меня игра. Да вы знаете, без тренировки можно сразу загнуться, а я всегда в первой пятерке. Против самых сильных игроков приходится биться. Последняя игра, мы там в кровь бились, но выиграли 9-1. Или 6-1. 6-1 выиграли. И это позволяет только Академия. Я не буду рекламировать какие препараты, вы сами смотрите, изучайте, для себя все это берите. Потому что, первое, мы не навязываем никому никакие продукты. Чем отличается наш продукт от всего, что есть на рынке? Мы сами для себя его приобретаем, договариваемся с производителем, если нам это нужно, проверяем качество, как производят, договариваемся с брендом, на себе тестируем, если нам надо, мы размещаем в академии, понятно. И цена всегда ниже, чем все, что есть на рынке, да еще и кэшбэк. Поэтому одна из системных работ ⁇ это постоянное обучение. У нас есть конференц-комната в личном кабинете, у нас там много обучающих, забито. Материалов. Мы вживую собираемся, как в Сочи, вот как сейчас в Москве, как сейчас как в Красной Пахре и в регионах. То есть системная работа регулярно это наш конек. И только система и регулярность бьет все. Огромное количество людей в нашей компании зарабатывает деньги, и огромное количество людей могут пользоваться нашими преимуществами. Вот в прошлом году мы начали так узнали, что есть какая-то иностранная компания, которая занимается круизами. Мы начали изучать, фу, как неинтересно, денег нет, нету, и там зарабатывать трудно, продукт узкий, целевая аудитория маленькая, неинтересно. А давайте мы с вами поедем в круиз. И в прошлом году мы так вот, на скидочку, ребят, кто поедет с нами в круиз по Средиземному морю? И вот наша команда собралась, видите, на шикарном теплоходе, мы в, в хорошей компании, человек 20 с у нас было, проверили, как это работает. Просто супер. Ну, во-первых, смотрите, если мы э, неделю где-то в море, да, вы думаете, мы усидим, не будем говорить о бизнесе? Мы не будем что-то планировать? Вот именно там родилось то, что вы сейчас будете пользоваться наша криптовалюта. Ну, наши дамы везде зажигали и шляпки покупали, и тусовались, и шопингом там занимались, и произвели фурор на корабле, там мы просто блистали, вообще за нами там фотографировали, папарацци бегали, потому что такой, такой дружной, мощной команды просто не было на корабле. Вот. Действительно, видите, все фотографии оттуда. Не буду сейчас фамилии называть, потому что сейчас не об этом. Ну и, конечно же, вы посетили, и вы выходили из Италии, потом Юг Франции, потом в Испании у нас была Барселона, Валенсия, потом Рим. А в Валенсии, кстати, мы еще и два дня рождения отметили. У Тамара Николаевича Филикова еще у кого. У Татьяны, у Татьяны еще, вот Семенной, отвечали. Пикник, на, на, представляете, как это, в Валенсии пикничок такой разбить и все это снимать. Настолько круто было, вот это, не знаю, у меня впечатления такие яркие, хорошие. Но главное, что это еще, мы всегда это совмещаем с бизнесом, представляете? То есть у нас родился такой лозунг. Мы работаем, отдыхая, а отдыхая, работаем. <плодисменты> вот это все фотографии оттуда изделий. Ну, вообще супер, конечно, было. Радости, ну, не высказать. Ну и, конечно, наши люди любят не только путешествовать, но и работать, и выезжают за границу. Вот Тамара Николаевна часто приезжает к своим родственникам в Америку, вот фотографии оттуда, видите, с американской полицейской, фотографирована. Конечно, Тамара Николаевна у нас настоящий лидер. Я понимаю, что она готовит захват Америки. Она уже подготовила почву, у нее там машины стоят, ее родственников. Есть база, где можно остановиться, такая... Американцы еще не знают, что там строят свою базу. Конечно, у нас побеждают те, кто кого поддерживает семья. Семейных пар у нас очень много. Перечислять просто даже трудно. Даже семьи тут рождаются в нашем клубе. Мы говорим, у нас клуб по интересам, в том числе и клуб знакомств. Знаете об этом? У нас 70-летние женятся. Одна из лучших семейных пар, вообще семейного бизнеса, это семья Семеновых у нас. Александра Татьяна. говорил, что я, у меня много учителей, у которых я учусь как не надо. Вот Семеновы мне еще ни разу не дали повод, как не надо. Я у них учусь только как надо делать. Александр настолько классные, мощные ролики делает, что уже претендует на то, чтобы размещать их на нашем официальном канале и брать за основу для всего нашего клуба. Реально. Это так и есть. Какие замечательные школы, такие презентации проводит Александр. Татьяна, маркетолог наш, маркетинг знает, как очень наш. Настолько классно. Вот знаете, когда в семье люди разные по характеру, по темпераменту, они так хорошо друг друга дополняют, что смотришь на их работы, как песня льется, просто супер. Не случайно эта пара и купила, заработала и квартиру в Москве, в нашем клубе заработали квартиру в Москве, причем дорогущую, здесь недалеко находится, возле э, аэропорта Внуково. Купили э, дочери своей э, автомобиль Audi со скидкой в 400 тысяч рублей. 500 тысяч! Ошибся. Со скидкой 500 тысяч рублей. Вот такие скидки у нас в нашем клубе бывают. Ну и, конечно, прекрасное видение будущего, работа в команде. Мы знаем, куда мы идем. И ведем. У нас много замечательных партнеров, в том числе Америки. Один из лучших партнеров наших это Ричард Делендорф. Мы, конечно же, приглашаем его на многие мероприятия. Он у нас гуру в инвестициях, он хорошо знает криптовалюту. Мы с ним вот недавно встречались на Мальте, планировали будущее, разговаривали о будущем криптовалюте, криптовалюты, что делать, как делать. То есть это наш очень хороший такой адвайзер, который помогает многое решить в этой сфере. Одна из лучших семейных, но ну, уже не пар, а, так, как это называется, династии. династии, это Юрий Колпаков и Елена, они вместе друг друга еще дополняют, это и, и про, по сути, их проект. Очень приятно, что вот, когда в семье нет противодействия, мы говорим, хотя бы нейтралитет, чтобы, был, чтобы не мешали. И если хотя бы нейтралитет, то уже хорошо, но когда поддержка, это самое дорогое, что есть вот в нашем клубе. Ну и легко, конечно, мы до этого добиваемся, потому что у нас поддержка идет просто классная. Целая команда у Юрия и у Елены, которая работает у них в Академии, которая развивает в регионах. Таких людей очень много. Это Наденова Любовь, команда, ее команда. Эти люди выезжают на специальные мероприятия только по Академии Красоты и Здоровья. И специально обучается, как продвигать, как создавать склады, как работать. Сейчас уже региональных складов все больше и больше становится в нашем клубе. Вот такой командной, хорошей семейной работы, примеров очень много. Вот, например, Агапитова Людмила и весь Петрозавоз, который здесь присутствует. Петрозавоз, поднимитесь. Они всегда приезжают, огромной, мощная команда, их легко узнать по шарфикам. И плюс у... у... А Петра Людмилы есть хорошая, замечательная дочь, которая как раз, как раз и продвигает сейчас наши все круизы. Где она у нас находится, кстати? Помогает. А бегает она, она вся в работе сейчас помогает. Да. Как раз, да, в администрации сидел на регистрации. Поэтому, вот когда в семье такая поддержка, это все супер получается, все очень хорошо работает. Чем не перестало. Вот, вот, вот. Видите, вот как раз шарфики у наших, сейчас такие же шарфики у вас, да, Петрозаводская? Вот смотрите, или другие уже? Вот, видите, Петрозаводск. Молодцы, Карелия. Новые. Новые, да. Еще, смотрите, бренд, прям настоящий бренд, это Владивосток. Владивосток, встаньте, пожалуйста, смотрите на них. Что на слайде, что сейчас в зале, смотрите. Причем самое интересное, люди не могут в Москве сюда приехать, а Владивостоку легко. За углом кого тут? Они не пропускают ни одного большого мероприятия. На всех корпоративных мероприятиях Владислав присутствует. При этом у Людмила Кричевенкова это настоящий лидер, настоящий мотор, который зажигает всех. Молодец. Вот, конечно, хотелось бы к ним приехать и почаще. Я два раза всего был. Евгений был у них, Тамара Николаевна была. Мы к ним ездим. Но все-таки, понимаете, далековато, чуть-чуть далековато. Очень приятно, что они часто приезжают к нам, и вот тогда получается, челночи такой десант у нас получается. Очень хорошо. Ну и, конечно, еще одна семейная пара, это Звягинцева Светлана и Сергей. Светлана, Поднимите, пожалуйста. Вот все, кого я называю, это все мультимиллионеры нашего клуба. Действительно, Светлана с первой же зарплаты в VIP-программе купила мужу, ну, скорее всего, себе автомобиль, потому что они исколисили всю э, нашу страну на, на автомобиле. И публикаций в соцсетях столько, что я уже там перестал, это, знаете, счет сбился уже давным давно Когда есть такая поддержка э, со второй половины, когда они вместе везде, когда я спрашиваю, где ты сейчас находишься, сейчас зову, звоню, когда Светлане, и первый вопрос, ты сейчас где? И то она в Воронеже, то она в Питере, то она в Сочи, то она, то она в Париже. А в Париж как забурилась на две недели или даже больше. Три недели. Я думал, все, он оттуда все так это останется. Потому что мечта всей жизни это был Париж у Светлана. Конечно, вот, вот этот сам автомобиль. И вот говорят, что э, везунчиком везет, да. Кто везет, тому и везет. И когда у нас был розыгрыш ICO, ICO-гонка, Светлана, Сергей, вернее, выиграл у нас круиз. Видите, вот от круиз, партнер, президентский Круиз. И на второй круиз они поехали бесплатно от компании. Это был их подарок. Вот видите, Сергей Приз. Ну и само собой без жены он не поехал. Хотя, хотя могу, потому что мы же там в, в городе разврата были, в, в Амстердаме. Мог бы и поехать. Шикарный просто был лайнер. Больше даже, чем предыдущий. Тот был у нас.. Коста-Пацифика вроде, да? Да, да? А этот МЖС магнифика Но здесь у нас уже было 40 человек. Следующий круиз у нас мы планируем его. Вот, скорее всего, в Пахре мы будем решать, куда. И, скорее всего, это будет сентябрь месяц. И, скорее всего, какой-то из островов. Либо Эгейское море, Греция, может быть, вокруг Италии. Или, скорее всего, в Испании, где-нибудь хорошие острова. Потому что хочется все-таки хоть... День полежать пузом кверху на песочке, да, и поговорить о будущем нашего клуба. Конечно, вот то, что было в этот раз, не знаю, это какое-то чудо. Представляете, вышли из Гамбурга, нас наши будущие партнеры, они еще не знали, что партнеры отвозили на этот э, круиз на своей машине. Потом обещали встретить и, похоже, заря обещали. После этого зак закрутилась вся Германия. Классно так бывает, да? Случайное знакомство. И после этого родился Совет Европы. Мы посетили, конечно же, впервые я был в Англии, я не рассказывал в Лондоне. После этого на французском берегу Два, три, три города что ли было. Потом дальше Бельгия, вот смотрите, вот все это оттуда картинки. Потом Голландия. Я думал, наши потеряется, потому что мы сутки были в Голландии. Когда вышли мы в город, я, я думал, ну блин, людей точно потеряем. Нет, все пришли живые, нормально все. Все выдержали, испытания прошли. То есть, руссо-туриста? <реш> все, наше соответствует. И вот как раз единственное, что, что вот как знаете, запомнилось, вот, вот это как раз Амстердам, и я смотрю на город, фасады все кривущие. Ой-ой-ой, криво-косо. Но с у нас все хорошо. Еще наша легенда. Это Файма Устаева, где она есть? Вот она, в центре, смотрите. Присаживайся. Вот, знаете, есть люди, которые э, хотели бы помогать другим. Таких очень много. Но есть особые люди, как мать Тереза. Я их ругаю за это. Потому что, ну сколько ты можешь отдавать? Сколько ты можешь людям помогать? Ты хоть сама-то маленькая иногда зарабатывай. Она, я хочу этому помочь, вот этому нужно миллион сделать, вот этому нужно миллион сделать. Вот от себе, а потом себе, четвертая или пятая себе, хотя все пять могла бы себе положить в карман. Представляете, и еще ее некоторые ругают, мало заработала им. В этот раз такая расстроенная мне звонит, говорит, устала уже, опять там скандал, опять люди, мало к ним Не Заработала очередной миллион, Но я же не успеваю, их столько городов, у меня уже сколько городов у тебя? Более 50 городов, как она успеет? Как успеет? Причем, почему я еще говорю, что Файя Мустоев – это настоящая легенда? Но представляете, человек живет в деревне, где 50 дворов, 50 семей живет. Ее по интернету подключили в клубе, и вот весь все общение со спонсором только по интернету. Представьте себе, если получилось у Файмы, получится у любого человека. Единственное, спросите у нее, что она делает. Она не выпендривается, ей говорят, она выполняет и все. Она говорит, я учусь у лидеров. Причем первые встречи, вот я ее увидел на семинарах. Я приезжаю в Тюмень, она в Тюмени. Я приезжаю в Казань, она в Казань. Я приезжаю в Перми, она в Перми. Сидит, слушает, слушает, пока такая незаметная, ну сидит и сидит. Потом смотрю, раз первая зарплата, раз чек растет, а сейчас у Файмы уже более пяти тысяч человек. Или, или еще больше? Больше. Семь. с лишним тысяч человек. Подумайте. Аплодисменты. Аплодисменты. Это что такая за организация, когда человек из деревни никогда не занимался сельским бизнесом, выстроил за 4, за три года сам с лишним с организацию в семь с лишним тысяч человек? У любого получится. У любого. И не случайно Файма выиграл у нас автомобиль. Причем все, все время я приезжаю, если к ней в регион, куда бы я ни прилетел, в Казань, в Альметьевск, она сразу на машине меня встречает и ждет. Я говорю, как ты? Куда в такую даль? Это автомобиль клуба, это не мой автомобиль. Поэтому я вынужден встречать вас. <плодисменты> Классно, да? Причем за эти два года, как автомобиль у нее, она накатала больше, чем я за, за пять лет, наверное, или за шесть лет. Больше ста тысяч уже. Мы где-то расстаемся, по-моему, в Казани или где-то, я говорю, ты сейчас куда? говорит, домой, подожди, а сколько до дома? 400 километров. Да я быстро, тут всего-то есты. <связать> Ночью, среди ночи, вот раз, и поехала домой. Круто, вот такие наши люди. Позднякова Надежда, Но представляете, тоже дети у нее в Америке, она регулярно туда летает. И тоже вторая у нас база в Америке. Причем такие реактивные у нас женщины, только можно назвать уже, уже базу военно-воздушной. Правильно? Так что мы изнутри возьмем Америку. Чего там с ней воевать? Причем еще раз второй человек, который везет практически везде. Тоже выиграл автомобиль в ICO гонки. А Надежда, ты где сейчас? Где ты спряталась? Вот она. Ну подойди сюда, подойди ближе. Пусть тебя увидят. Вот сюда поближе. О тебе говорят. Вот эти люди скромные спряталась, Они говорят, она спряталась. Не показывает. Ну ближе, ближе. Ближе, ближе. Причем это Питер... Если у кого-то люди есть в Питере, приезжайте, и учитесь, как в Питере надо работать. Регулярно проходят школы, регулярно занятия, когда приезжают, там как песня льется. Регистрации столько, что ни один город в России столько не делает. Не один. Хотя, знаете, у нас есть города, даже Москва и побольше, да, чем Питер. Но почему-то Питера нас опережает. Почему? Хорошая системная работа. Ну, конечно, Москва это особый город. Я сразу скажу, только потому что здесь москвичи они такие фыркают везде, да, вечно все и мало, недовольно. у них все есть, как из рука заметили, могут устроиться в любое время уборщицы в деличие метро за 50 тысяч рублей, правильно? Чего где-то бегать, искать работу. Следующая, но ну это уже семья Семеновых, Настя Белошапка. Вы знаете, это принцесса, это королева. Я когда смотрю на нее и думаю, блин, повезло же клубу, а? Такие люди здесь бывают. Вот просто веселая, позитивная, красивая. Настолько хорошо умеет работать. Это еще и у нас она входит в состав нашей административной группы, которая развивает нашу платежную систему, развивает нашу... Ну вообще... Работа с потребителями, с, с поставщиками. Маслова Наталья то же самое. Смотрите, с индийцами стоит уже, да? То есть это представители Индии, тоже наши партнеры. Вот. Про, коневец, про коневца уже Максима тоже говорили. Кстати, Максим так и не здесь. Где ты ну, Вот эти люди, которых я сейчас назвал, это наша опора, потому что если вы хотите заключить договор с каким-то предприятием, предпринимателем, то нужно обращаться к ним, и они вам помогут. Очень качественно хорошо работает. Это наша гордость. Ну давайте теперь еще наших партнеров в регионах. Прячется на дальнем ряду, где-то спряталась Ольга Самигулина. Вот она, стала. Молодец. Молодец. Один из ветеранов нашей компании. Как она проводит презентацию, как она проводит школы. На вебинарах просто эта звезда, ну не знаю, вот у нее льется речь, как ручеек, как песня. Ее слушать не переслушать. Как из пулемета, строчит вообще просто направо-налево. Профессионалище, знает все. Просто супер. Приятно смотреть. Вот давайте я пропущу, потому что про отдельного каждого расскажу теперь. Еще одна семейная пара, это Ра Раис Галеев и Виктория. Работают в сложном регионе в Тюмени, но работают просто замечательно. Особенно хорошо работают и развивают академию. Они сейчас в зале. А, Гелендинов, Геленинов, он здесь, нет? Здесь, здесь. Где-то здесь он. А, вот, внимание, привет. Люди, на которых можно положиться, которые любому расскажут, покажут, как нужно правильно, грамотно работать в компании. Профессионал, позитивно вообще относится ко всему. Настоящий мужик, к которому можно обратиться за любой помощью. Обращайтесь, потому что реально это люди, на которых можно опереться. То же самое Владимир Тупицын. Когда я приезжал к нему в его город, где, где он сейчас, с камеры постоянно где-то. Сколько публикаций вот он, сколько публикаций у него в интернете. Сколько у него позитивнейших роликов. Какие он проводит интервью. Когда мы приехали и разговаривали с ним, я даже не заметил, как он снимал. Разговаривали где-то в кафе в, для охотника. Я даже не заметил, как он снимал. Что-то говорили о жизни, о жизни. Потом смотрю в интернете ролик. Да как классно все смонтировал, всю хрень убрал. Самое хорошее оставил. Молодец. Настолько профессионально. Как хорошо. Просто супер. Вот на таких людей, конечно, это надежная опора. Нурмагомедова. Нур Где она у нас? Рашида, Рашида. Вот. На первом ряду. Обернись. Сочи. Вы знаете, ни один вип-клуб ни одно крупное мероприятие в случае без нее не обходится организатор потрясающий все, что проходит в Сочи все наши корпоративные мероприятия это вот как раз ее, ее, ее работа, достижение это наша надежная опора, на которую можно опереться она всегда организует под, наберет подберет лучший зал лучших артистов подберет настолько все классно, вот как в этом зале сегодня было мы, представляете, мы опоздали задержались, и мы сейчас задерживаемся но нужно было еще поднести больше сотни стульев и как классно организовал Александр Семенов. Я говорю, Саш, ну это тяжело же бегать. Я говорю, я сейчас все сделаю, так спокойно, раз. Все что-то психуют, а он говорит, спокойно, я смотрю, стулья, раз, раз, раз, раз. Всех рассадили, правильно же, да? Вот быть хорошим организатором, это дорого стоит. Там хорошо развивается клуб, где хорошие организаторы, как Семенов и Рашидан. <плодисменты> Галина Сосновая где у нас? Галина Сосновая. Анапа, вот она спряталась, вот она. Конечно, Анапа сложный город. Представляете, Анапа, курорт. Как там работать, когда, представляете, люди только и думают, как приедут э, отдыхающие и кошельки им, карманы наблются. Сложнейший регион. Но не унывает, работает и в Крыму, и в Анапе, и другие города развивает. Самое интересное, что Юрий Проскуряков нашел себе пару в виде Галины Сосновой в нашем клубе. И я все жду, когда у него будет свадьба. Они все вот, вот, вот сейчас, сейчас. Где будет? В Красной Пахре или попозже? Ладно, пусть будет там. У них, вот, скажите, а ваша внучка это, да, на фотографии? Валерия. Валерия, да? Это партнер клуба между прочим сейчас на экране. Видите, да? Ей, по-моему, она встречает ей, наверное, 10 лет, наверное, или меньше. 12, 12 лет. Так грамотно рассказывает, так хорошо знает клуб. Вот наше будущее. Вот сейчас я смотрел, здесь новорожденная была в колясочке, она уехала, не уехала. Это будущее нашего клуба. Реально? Вы что думаете, мы смеемся, когда говорим, что мы строим организацию для наших правнуков? Так оно и есть. Спросите у нашего Сергея, у моего внука, кем ты хочешь быть? Он говорит, конечно, директором автоклуба. Ну кем же еще? Наталья Иванова, здесь? Ну, ребята, вот региональные лидеры, огромное количество, на которых нужно опираться, которые вообще вот основа основ работы в своем городе. Это люди, которые создают базу, систему, обучают. На таких людей, конечно, можно положиться, и они получают заслуженные сертификаты на нашей сцене. То же самое рыбалка Валентина. Даль... Дальневосточный регион, сложнейший регион, работает практически в одиночку. Вот, вот она, красавица. И, знаете, вот дорогого стоит то Владивосток, Сахалин, Камчатка. И вот смотрите, мы правда говорим, от Калининграда по России до Камчатки везде наши люди. Офисы практически везде. Обедина Наталья приехала, нет? Да. А где она, кстати? Здесь. Наталья, вот она, Наталья Обедина. Прямо на, на, на галерке. Молодец, супер. А практически одна развивает, возглавляет город, огромный город Кемера, практически весь Кузбас с самого старта нашей компании находится. Ну да, сейчас сложная ситуация в, семейной, в семье. К сожалению, не стало мужа. Вот, я лично с ним был знаком. Это настолько вот, как раз тяжелой для меня лично утрата была. Я сильно переживал по этому поводу. Наташа это искренне соболезнования от всех. Но, к сожалению, жизнь есть жизнь. И вот сейчас опять сюда приезжаю, опять говорят, там тот умер, тот умер. Ну, надо вообще, не знаю, как-то к этому относиться во-первых, спокойно, потому что Жизнь есть жизнь. Ну а во-вторых, конечно, заниматься академией и поддерживать себя, чтобы меньше было таких случаев. Да, мы жили до 100-120 лет, диагностировали вовремя себя. Наташа, я тебе желаю, чтобы у тебя было 10 тысяч человек в ближайшие два года. Хорошо. Ну и, конечно, весь мир. Почему говорит Евгений весь мир? Вот в Сочи у нас приехала очень большая делегация из Кореи, сейчас видите на экране. Ну, вообще крутые парни корейцы. Вот когда мы с ними пошли на э, скайпарк, а там высота прыжка 207 метров свободного полета, не долетая э, речки, там сколько у нас было, метров 20 всего не долетая, головой вниз, да. И один из корейцев говорит, будешь прыгать. Вы знаете как... поведение людей. Один побоялся даже подойти вот к краю, ну, забор стоит, да, этот перилах. К краю даже посмотреть боится, всего трясет. А второй по, по мосту пошел, пошел, будешь прыгать, буду, фью, и сеганул туда. Буду, думаю, все, наши ребята, корейцы. Если корейцы такое легко туда, то все наши партнеры. Конечно, наши заключили с ними договор о дружбе и сотрудничестве, и уже проекты совместные а, а с ними уже делаем, понимаете, осуществляем. Вот сколько людей в мире, которые готовы разделять нашу идею. Практически весь мир, потому что на самом деле для кооперации, для нашей компании «Энайт Group, нет границ вообще. Мы делаем общечеловеческое дело. Поверьте, вот я слушал одного нашего идеолога, маркетолога. Он говорит, в будущем не будет ни социализмов, ни капитализмов, ни коммунизмов, ничего. Наш будет лозунг, потребители всех стран, объединяйтесь. Ну действительно, мы когда приехали, вот в Германию работали с нашими немецкими партнерами, я не заметил, что я был даже за границей. Настолько все комфортно, настолько хорошо. И сейчас хочу э, дать приветственное слово. Э, как правильно по-немецки по это будет? Андре Андрей Шель, короче. Андрей Шель. Германия. Morgen, <laughs> uh, дальше я буду говорить по-русски, потому что не все поймете. <плес> Спасибо за слово, uh, дали всего 5 минут времени, <coughs> разогреться не успею, Ну как получится. Зовут меня Андрей, фамилия Шель, мы приехали из Германии. Я приехал со своей командой, пока еще небольшой, но очень мощной командой. Большое спасибо Валерию Даниловичу, оказал нам внимание в Германии, показал дорогу, и была такая предыстория, то есть я как бы находился на пути, ну, опыт работы в сети у меня больше 20 лет, и как бы вот искал что-то, говорил, каждое утро просыпался, если честно сказать, и говорил, Бог, дай мне компанию, Бог, дай мне компанию. И каким-то образом у меня знакомый есть, который живет в Гамбурге, звонит, у него полный рост людей, хочет что-то объяснить, ничего не может объяснить, э, не может ничего объяснить, и говорит, там классно, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай. И я говорю, как, приезжай, я рыбалку очень люблю, заказал в Голландии дом, надо туда ехать отдыхать. Вот, и честно сказать, конечно, я не приехал первый раз, но потом э, приехал валютная ночь уже персонально для нас, и я отменил это мероприятие, и мы приехали в Гамбург, я послушал. И для меня были очень важны два пункта. Первый пункт – то, что компания находится на рынке уже почти пять лет. Для меня сыграла большую роль. Ну и, конечно, личные качества, знакомство с президентом. То есть, мы, мне Валерий Виталович был симпатизирован. Сим, По-русски как? Приятно. Симпатичен. Бывает, путаем слова. В общем, ну и мы приняли решение. И Решение, я думаю, что приняли правильное. Да? Я э, хочу, конечно, еще раз выразить большую благодарность э, Валерию Даниловичу, то, что нам оказал большое внимание и я думаю, что мы себя покажем еще, как говорил поручик Рыжевский, да, мы себя покажем в бою. Мы э, сделаем Европу, и то, что, конечно, у вас тут уже все накатано, у вас уже есть все, у нас пока только один маркетинг, но мы в любом случае соберем большую команду, и мы будем работать в Европе успешно, э, будем работать э, хорошо, будем работать качественно, по-немецки. Спасибо. Ну, коротко и ясно, прошу к сцене подойдите, немцы все к сцене подойдите сюда, к немцы, сейчас будут подарки вам. От Юрия Колпакова. Юрий где-то где-то у нас есть. Сейчас, минуточку. Сейчас Юрий подойдет, и мы все сделаем. Пока присядьте. По поводу Германии, как мы будем работать, дорогие друзья. Вот он, вот он, Юрий. А, вот они, все. Кстяни, пожалуйста, Юрий уже здесь. Это вам новогодние подарки. Академия красоты и Здоровья. Итак, Елена Шель, это, это жена Андрея. Виктор, у него фамилия Капец, да? А как? Капец. Ну короче, Виктор, как... Виктор Капец. Потому что реально работает так, что Капец всем. Ну и у нас еще очень замечательная женщина, просто Мария. Она так говорит, в меня, просто Мария. Мария, представься, пожалуйста. Посмотрите, она говорит, я просто Мария, по-другому никак не называете меня. Хорошо? Спасибо. Субь слово. Супер. Это самый лучший мужчина в моей жизни, которого я увидела. Жена не слушает. <сёздят> Замечательный. Ему сказать «нет» — это значит быть дурой. <сёздят> Заходит пьяные в автобус, и сидят одни женщины. Он говорит, с этой стороны сидят одни дуры, а с этой стороны, ну вы поняли. Тут женщина вскакивает, говорит, бессовестный, как вы смеете. Я в жизни мужу не изменяла. Ну и дура, садись на эту сторону. Так вот, Валерий, мы привыкли в Германии только имя говорить. Дальше у нас, у меня памяти не хватает дальше. Большое вам спасибо, что вы есть. И он у меня, когда был дома, у меня на столе лежала вот такая штучка. Знаете для чего? Ему она так понравилась. Я пошла и купила. И это новогодний подарок вам. На супер, супер, супер. Ну, скажите, как я работаю с такими людьми? Причем, вы смотрите, вот я 20 лет сетевом, и редко такое получается, такое счастье, когда один за одним приходит лидер крупнее другого, сильнее другого, интереснее другого. И формируется мощная, классная команда, настоящий совет Европы. Сейчас дилемма у нас стоит. Нужно представителя в наш совет, от, теперь от, от Германии, от Европы. И теперь кого, пусть они решают сами, кого они выберут в наш совет, нашего клуба. Мы еще раз соберемся нашим советом. Я просто публично заявляю, что я рекомендую одного из представителей Германии в наш совет, а уже на совете будем решать, будем ли мы расширять нашу численность. Хорошо? Но это моя рекомендация настоятельная. С такими людьми хоть выгоню воду. И еще раз, дорогие друзья, вот в чем суть, наверное, нашего бизнеса? И вот многие немцы это хорошо поняли, потому что мы первые еще начинали Будьте хозяевами в своем регионе, в своей стране, где вы работаете Будьте хорошими организаторами Но все остальное прибудет, потому что вместе мы сможем горы свернуть, правильно же? Ну а мне было очень приятно работать, хотя мы работали на износ, реально, вот Андрей не соврет Просыпались в 5 или 6 утра Взяли на паркат, конечно, дорогую машину, ехали в какой-то там город, я не знал, куда меня даже везут навстречу. Встречаемся с человеком, потом в следующий город, потом в следующий город, ложимся спать, подводим итоги, 100% подписаний. Садимся в следующий день. Мы так работали целую неделю, вот буквально за месяц с небольшим больше 100 человек в Германии суперлидеров. Было два отказа, это я отказал тем, кого, кого приводили ко мне на встречу. Говорю, такие нам не нужны. Все, до свидания. Нам нужны позитивные, нам нужны активные, нам нужны бизнесмены, нам нужны люди нашей команды, правильно? Вот такие люди, это, ну, например, Наталья Николаева. Вот она. Да что тут? Это? Наташа. И когда я попросил Наташу, Наташа, ну, нужно поддержать немцев, она говорит, я в вагоне в воду, куда ехать, Говори сразу. Я говорю, в Германии все, готово, все без проблем. Поэтому, ребята, вы в надежных руках, у вас столько спонсоров, что... Красота, да, вот, красота. подожди, товарищ Николаевна, это тебе дадет время еще. Муртазалиева Патимат, мы уже ее поднимали сегодня, она здесь в центре. Реально спасала людей на наших семинарах от смерти. Было дело, вместе с Татьяной, когда человека просто вот на скорую возили и люди оказывали первую помощь. Настоящие профессионалы, настоящие врачи, вот они плохого не пожелают. Это по жизни люди, которые заботятся о здоровье своих близких людей, и они плохого никогда не пожелают. Если они говорят, ребята, пройдите тест и позаботьтесь о здоровье, слушайте их, проходите тест и покупайте продукцию Академии красной здоровья. Ой, немножко назад. Лидия Хижу, где она у нас? Лида. Вот она, вот она, смотрите. Несколько стран уже. Мотается из Украины в Россию, везде, вот посмотрите, как, как просто как звезда, настолько классно, хорошо работает, и вообще, смотрите как выглядит стильно, настоящая звезда, Уланова Ирина, больше тысячи человек, я уже, смотрите, настолько, я просто не могу всех быстро-быстро, Тимур Тажетдинов, профессионалище, который нас продвигает, развивает член нашего нашей команды по разработке и продвижению нашей United Group, Инна Воронова, где она у нас, вот она. Смотрите, Инна Ворна, вы уже говорили про нее. Ну, э, вы еще с ней познакомитесь, если кто не знает, потусуемся в, в пахре. Это, конечно, основа основ нашей команды. Вот человек, который может в любое время возглавить любое движение, если нужно провести э, любую там, не знаю, квест. это Она сразу, любой семинар она сразу везде везде только супер только только только так. Ну, смотрите, много у нас, я не могу всех перечислить, сейчас очень много черного Галина. Где она у нас? Вот. Член совета лидеров, дорогие друзья, как классно проводят школы, какие вебинары, какая у нее команда. Позитивнейший человек, вот просто улыбка с лица не сходит. Просто как песня льется, когда слушаешь ее, когда с ней общаешься. Ну и член нашей команды, вы уже знаете, это Свен Мюллер, с которой вот в фотографии в Сочи мы с ним работаем. Это Швейцария, это наша блокчейн. Это Дэниел Анг, который вот, к сожалению, заболел, не смог приехать. Ну, вот, так получилось, уже билеты взял, сюда летел на встречу на, на, с нами работать. Чувенба, ну, к сожалению, не всегда он ну, близко, вот, был в Сочи, мы там работали. Э, видите, команда вместе с э, университетом Казанским, который обучает наших партнеров по бизнесу и по... Э, благодаря Рейли. Да, благодаря, благодаря Рейли у нас из Казани, которая все это дело организовала. Молодец, супер, суперпрофессионал. Ну, все это вы видите на наших экранах. Так, а кого я упустил? В пак кого я упустил? В зале здесь 600 человек, каждого можно называть. И, и всех про... Вы Меня простите, пожалуйста, я не могу всех называть. Ну вот чеченская команда у нас сидит здесь, улыбается. Поделитесь, пожалуйста, чеченцы. Смотрите, смотрите. сколько приехало из Чечни? Причем. Если бы не мужчина, который находится с ними в команде, их бы не, их бы не отпустили в семьях, у них такие законы. Женщины, день не могут ехать. Хорошо, у нас мужчины есть в Чечне, да? В нашей команде. Теперь все, мужики есть, можете ехать, все спокойно. Как они умеют там работать вообще? Я просто поражаюсь. У них э, сплошная лезгинка, когда проходит мое мероприятие на сцене, одна лезгинка. Это звучит, или боя. Любое... Я не лезгинку танцевать вышел. Я хочу помочь немножко. Можно? Да, я закругляюсь, дорогие друзья, передаю слово сейчас Евгению. У нас э, очень много людей, конечно, всех отметить, я понимаю, что оно просто физически невозможно. Вы представляете, я... сколько... Я да, закругляюсь, просто два слова. Итак, дорогие друзья, для новичков, для тех, мы специально говорили, для тех, кто пришли послушать, и для новичков, у которых что-то еще не получается, я начал со своей истории, и говорю, что трудно вообще начинать новое дело, но у вас есть поддержка, у вас есть люди, партнеры, компания, обучение, вы всегда сможете достичь, если только не будете сдуваться при первой ошибке. Ошибки будут. Не, неуверенность будет на вашем пути. Какие-то первые этапы. Потом, как только раз, разгонитесь, остановиться будет невозможно. И вы полностью измените свою жизнь. Она превратится в сплошной праздник, как у тех людей, которых я только что назвал. Спасибо. Аплодисменты, Валерия Анина-Челкова, слово передаётся.